Значит, да, значит, итак, всех приветствую на своем канале Мастер Про, и сегодня мы будем смотреть китайский аккумуляторный гаковер от компании Мастул. Что это значит? Заказал себе, короче, гаковер. Честно, на пробу, в принципе, смотрел очень много обзоров и думал, будет ли он, блин, в принципе, работать. Как Будет ли он откручивать колесные гайки, я сомневался. Но спустя очень э, непродолжительное время я несколько раз уже на свои колесные гайки пытался открутить, и все он прекрасно откручивает. И что нам, в принципе, для этого понадобится? Сам, естественный гайковет э, довольно-таки мощно оказался для этого так. Для того, чтобы открутить у нас баллонник обычно это головка на 21 хочу заметить вот эта бы головка тонкостенная сатовская она имеет очень тонкие грани для того чтобы она хотя бы вот сюда попадала то есть проблема в том что если мы возьмем Ударную головку от компании вот Rockforce, да, она ударная, она идет более толще. Мы видим, она сюда не зайдет, потому что сверловка вот такая именно на этом литье. Поэтому, если вам понадобится там гайковет, там откручивать, берете тонкую, обычную, она, она хром-ванадиевая, стандартная головка. И для того, чтобы нам открутить, мы берем... Мы берем вот такую башку на 24 Для того, чтобы эта головка На мой ромбический домкрат Попадала вот таким образом И она легко поднимает наш домкрат То есть практически руками Тут из просто наживлять гайки Мне потребуется и не напрягается Поэтому давайте посмотрим в принципе, За какое время я смогу Поменять свои все четыре колеса На этой чертовой машине Ну что, время пошло Стартуем No! заметить, для этого мне не нужно даже предварительно откручивать гайки там баллонников, для этого мне просто поменять башку быстренько открутить все гайки не напрягаясь гайки она откручивает в лед даже как мы заметим даже колпачки отлетают все довольно таки быстро И спокойно мы снимаем надеваем Так как у меня это, это уже идет не литье, для этого мне не понадобится, тут с ума сходить. Единственное, что колпачки подбить идет. Сначала наживляем, затем протягиваем, так, крест-напрест. Здесь уже и хромо... есть, ну, Или хромолиденова, какая она будет. Да, хромолиденовая ударная головка. Ну и все, и колпачки. Колпачки, конечно, подколотит, если сейчас молоток. В принципе, как мы видим, это очень быстро делается. То есть, все, четыре, колесо тоже все элементарно мастер. Колесовише что ли ну чуть-чуть добавим Добавили ну, и все наживляем Хочу заметить для того чтобы для того чтобы накрутить гайки не стоит пытаться до усера закручивать этим гайковертом мощи у него в принципе хватает дури довольно таки до хрена поэтому если вы действительно будете откручивать самое главное равномерная принципе затяжка не стоит ждать там затягивать до усера он и так прекрасно тянет так послушай, на другие колеса Колпачки, конечно, вообще теряются Многие спросят, Нахрена, почему ты работаешь без перчаток? Честно, не люблю работать в перчатках Это вообще никакого удовольствия Ты как в гондоне работаешь назад подключали и все не на всех конечно эти колпачки отлетают на некоторых моделях горит нормально все а на, именно эти они все на японских людей как все очень быстро Я уже Протягиваю гайки крест Но я по идее всегда добавляю еще чуть-чуть попросту Так, на всяком случае С ума сходить ничего, а Самое главное чтобы гайки были хорошо ну, Нормально затянуты Другой тянуть не обязательно Это вообще какая Заряды батарей, конечно, тут не показано Но, как вы все заметили Китайский аккумуляторный гайковерт Прекрасно, в принципе, можно на одной батарейке Перетянуть все гайки И то делаться крайне высоко. Кому действительно было видео полезно Или кому-то нужен обзор э, О том, как я, в принципе, его распаковывал Разбирал, как его ой, как его покупал Там целая отдельная история Кому интересно, оставляйте комментарии на это, на, на, В описании этого видео Всем спасибо за просмотр и всем пока.